Только на борьбе стихийных сил происходит развитие сознания. Точка сборки, точка фиксации внимания должна подниматься в сознании человека постепенно, нерывками. Значит, он должен пройти все этапы борьбы, начиная от борьбы за жизнь, заканчивая борьбу за, борьбу за право собственным разумом изменять реальность. И это может произойти только в процессе постоянного изменения себя и постоянного обучения. Стихийное движение это один из способов, достаточно эффективный, который позволяет ускорить процесс естественной эволюции. То есть не на несколько реинкарнаций его растягивать, да, а все-таки попробовать сделать что-то в рамках одной. На самом деле любые магические дисциплины, они все, все настроены именно на этот эффект. Какую ни возьми, вся говорит о том, что мы хотим ускорить, ускорить процесс естественной эволюции, чтобы не тратить на это много времени, чтобы успеть больше. Стихи – один из способов, достаточно эффективный, не очень сложный. Единственное, что от вас потребуется, повторяю, это внимание и развитие своей чувствительности, развитие своих ощущений. Я думаю, что вы с этим справитесь. Итак, первое, что нам с вами нужно будет сделать, это познакомиться с этими стихиями. Как мы их чувствуем, как мы их ощущаем, как они проявляются в нашем сознании, что это такое. Поэтому начинаем мы, конечно же, с вами со знакомства. Но знакомство мы будем делать не просто как бы я Вася, я Коля, а я стихия воды. А мы будем рассматривать эти стихии с точки зрения, как мы их воспринимаем. Как вашу поле и любой другой элемент, который мы встречаем в окружающей реальности, у нас о нем появляется первичное впечатление, да, которое может впоследствии измениться, а может не меняться ни в коем случае, так и от стихий будет какое-то первичное впечатление. Это первичное впечатление имеет значение. О том, что означает взаимодействие со стихиями и ваше отношение к ним в вашей реальной жизни, как это отражается в реальности, мы будем говорить немножко позже. То есть так реагирует тело ваших ощущений, так реагирует тело ваших эмоций, так реагирует ваш мыслительный процесс и так далее, физическое тело, тело воспоминаний на различного рода стихии. И поверьте, именно такая реакция предопределяет все и то, как вы думаете, и то, как вы запоминаете, и то, чего вы боитесь, и то, чего вы не боитесь, и то, как вы себя чувствуете, абсолютно все. Вот это будет еще одно задание, которое вам, ну как бы задание, это программа максимум, которую вы должны будете в себе выработать, это уметь анализировать полученные выводы. Не только обращать внимание, но и приводить это все в единое соответствие, то есть находить что-то общее. Общий элемент палитры, через который вы будете учиться управлять самим собой. Общее есть. Стихии Земли и Огня у нас представлены не только по физическому и эфирному телам, но и одновременно представлены по телу будхиалин. Соответственно, ваше отношение к этим стихиям комплексно развернется именно в сфере ваших убеждений. То, чего вы не боитесь, то будет для вас предпочтительным, то, чего вы боитесь, то будет для вас угнетающим. Как вы считаете, на ваш ценностный ряд это повлияет? Несомненно. Несомненно. И если есть в сознании перекос, здесь беру, здесь не беру, здесь ценности понимаю, здесь боюсь их до смерти, то поверьте, такое осознание является язвимым, очень сильным уязвимым со стороны окружающего мира. Оно в большей степени подвержено манипуляции, чем сознание совершенно свободное. Вот наша с вами будет задача через стихийные элементы, через изменение взаимодействия этих стихийных элементов и добиться еще и такого эффекта изменения в своих более высоких структурах сознания, которое предопределяет фактически всю форму бытия, которую вы сейчас имеете. Это чисто оккультный, чисто магический смысл, который, наверное, логикой, как уже было сказано, описать его невозможно. То есть теория это есть, конечно, да, но она теории в школах не проходится, то есть достаточно сложно это воспринять, привязать, допустим, да, к какой-то удобоваримой теории известной известны со школьных скамьи, признанной Академией наук и так далее. Потому что все эти теории имеют несколько оккультный смысл. Но когда вы увидите их эффект, когда вы увидите, что это работает, что из изменения одного элемента палитры меняется вся картина, вот тогда для вас это станет личным, персональным опытом и не будет требовать подтверждения от Академии наук. Она станет вашим личным магическим инструментом.